Всех приветствую вы на канале сама себе швея меня зовут ирина посмотрите какой у меня красивый пудровый оттенок худи я сшила худи шила по выкройке банви helpers и штанишки у меня такие же вам не видно у меня такие же штанишки так а сегодня в сегодняшнем видео я буду шить худи своему ребенку наконец таки а то все шью себе себе себе себе больше никому Муж, кстати, тоже ждет брюки, согласился на брюки. Пошли этот раз в магазин, он говорит, мне нужны спортивные брюки. Пошел там смотреть в Рибок. Я говорю, ну, пожалуйста, ну, я же могу шить тебе брюки. Чего ты отказываешься, чего ты не хочешь? Причем я ему шила костюм, и была идеальная посадка у брюк. Ему очень классно сели эти брюки. В итоге он их так как-то гонял, где-то дома ходил, насадил там всяких жирных пятен. Вот, не знаю, может, ему не нравилось, но ну, он уговорился, сказал, ну, ладно, давай, я говорю, пожалуйста, я так хочу шить, а вы мне не даете, старший ребенок не дает мне шить себе, уже ничего не хочет, ему только вот бренды, и второй тоже, муж, я имею в виду, ничего не дает мне шить, я могу шить ему костюмчик, а он не хочет. В итоге, вот, я начинаю с младшего, который все ждет, который все из меня требует, а я все никак это не начну. И буду шить ему блок. У меня собралось очень много остатков тканей, и я хочу эти кусочки соединить и сделать значит, худи. Так, худи, я сказала, да, будет харпер по, вы... по выкройке Вики сью. И вот смотрите, у меня, кстати, еще не знаю, буду экспериментировать. У меня получается немножко по объему или плотности разный начес. Я буду шить из начеса. Купила специально вот такой, но это был остаток, хаки свет, и я побоялась, что мне на штанишке может не хватить, и я решила еще, думаю, разбавлю, у меня там остатки всякие есть, и думаю, сделаю колорблок, ему тогда хватит, да? Вот, это у меня будет перед, я уже раскроила, и вот у него получается начес, вот, видно вам или нет, он такой более толстый, чем в отличие вот от этого, это будет спинка. Здесь начосик такой средний, здесь как он, стриженный, не стриженный. Вот, и буду смотреть, что из этого получится. Ну, мне кажется, будет все норм. Еще буду думать, как с нитками быть. Одного цвета ставить нитки или там постоянно заморачиваться и менять их под... У меня три цвета получается, и менять там, чтобы как-то соединять. Не знаю, я никогда этого не делала и буду пробовать. Так, получается, спинка у меня идет вот такая вот. Перед у меня здесь все из вставочек, что мне нравится. Вот этот худи Харпер. Он э, как у Вики сью м -м, Мэг. Мэг, да, как худи мэг. Он тоже с такими же вставочками а, я такой э, шила себе, только да, шила. А, это был свитшот свитшот мэг и я к нему пришивала от андрианы кап. и вот мне нравится что он такой получается из нескольких кусочков его надо собирать вот перед получается вот такой это тоже передние вставки которые будут идти как-то вот так вот да и а, у меня еще будет один цвет то есть у меня капюшон будет вот такого цвета а вставка внутри в капюшоне будет вот такая да это кулирка то есть получается она вот э, сочетается вот здесь вот и с рукавами там вообще интересная история а, рукава э, из трех частей и у меня будет верх у рукавов вот такой вот одинаковый да то есть представляете при зеленом переде при вот таком вот переде у меня будут вот такие рукава и спинка будет тоже вот такая а дальше у меня есть значит вставочки вот такого цвета и такого и они будут по-разному это будет получаться идти какая-то внешняя часть низ низа и наружная часть низа и они будут по-разному то есть допустим здесь желтый здесь зеленый здесь допустим там зеленый здесь желтый ну я буду короче их менять не знаю что из этого получится и что там с нитками? Ну, короче, погнали. Я все раскроила, могу начинать. Так, здесь же предусмотрены карманы, но у меня они будут не предусмотрены. Я сначала я хотела их делать, а потом я просто это пополнилась и решила с ними не заморачиваться. Поэтому я это сейчас утрежу. А как буду обрезать, да? То есть вот у меня тут стоят точечки. И вот так вот у нас получается припуск а, в сантиметры, да? Вот так вот сделаю, проведу линию. И нет, что я проведу линию? Мне же надо вот так вот срезать, вот так получается. Так вот срежу. Так, надо наверное еще чуть-чуть побольше. И на передней части тоже. Так, ну-ка, теперь смотрим. Это у нас вот так вот. Да, все норм. То есть, вот это у нас будет получаться припуск. Так, смотрите, после того, значит, как кармашки срезаны, мы берем вот эту вот переднюю часть и наши вот эти вот детальки, которые вот так вот будет идти. И вот так вот идти. И вот так вот их лицом к лицу надсечкам соединяем. Сначала вот здесь вот надсечечка. Видите, какой пухлый начес. И вот здесь вот надсечка. И здесь, где край выходит, вот этот вот краечек, да, он должен чуть-чуть на пол сантиметрика вот так вот торчать то есть вот так когда мы развернем потом заутюжим чтобы у нас здесь было вот так вот ровно Всё, вот так вот все скалываем с одной и с другой стороны, и на верлоке делаем строчки. Я не сказала, строчку надо делать вот по этой части, чтобы лицевая часть оверлочной строчки у нас шла вот здесь вот, и заутюживаем мы получаемся, получается вот сюда, да? Видите, как красиво получается? Теперь мы берем вот так вот, кладем. Берем нашу заднюю часть, здесь я уже заднюю половинку, да, здесь я уже продублировала плечевые срезы и лицом к лицу кладем, соединяем по плечевым срезам. Так, ну смотрите, я вот взяла нитки только зеленые. И вот при натяжении у меня получается вот так. При растяжении, вернее, да, я считаю, что совсем неплохо. Очень даже замечательно. Так, тут рекомендуется сделать декоративную строчку или отстрочку, но я не буду, потому что я подумала, что здесь, вот у меня будет одного цвета от строчка. Какую ее делать? Зеленую или бежевую. Даже если я сделаю бежевую, да, вот такую в тон. У меня тут рукава уже пойдут другого цвета, но ну, здесь верх коричневый будет, а там тоже надо будет отстрочку делать. Я, наверное, отстрочку делать нигде здесь не буду, на этом э -э -э худи. Рукавчики. Переходим к рукавчикам. Здесь главное не запутаться. Видите, у меня по-разному идут рукава. Вот так вот, вот если разложить, ну, вот здесь по меточкам соединяем. И стачиваем вот эти стороны, вот здесь вот соединяем, и вот здесь соединяем, и делаем строчки. И здесь тоже самое. Ну вот, как у меня получается. И смотрите, у меня рукавчики получаются вот так вот. Видите? То есть один у меня рукав будет вот так, второй рукав у меня будет вот так. Ну или наоборот я не знаю это перед идет так теперь сейчас я приложу теперь мне надо в пройму их втачать вот беру вот так вот лицо к лицу смотрю где у меня тут э, надсечка спереди и ищу где у меня будет перед тут тоже надсечка да получается вот так вот это у меня перед это середина по плечевому шву соединяю вот здесь вот по этой отметке соединяю и стачиваю один рукав и второй и строчку делаем по детали рукава вот здесь а, я вам же еще не сказала, я же нитки в оверлоке заменила вот на такие. И, в принципе, нормально. То есть тут у меня получается вот так. Вот не стала я делать, чтобы здесь зеленые нитки были, а здесь оставила зеленые. Вот. Ну, давайте посмотрим, что у меня тут получается. Я уже приутюжила рукава, получается, сюда кверху. Вот так. И, видите, у меня получается один рукавчик вот здесь зелененько а здесь желтенько сзади желтенько сзади зелененько вот так вот будет у меня а, сторона обратная задняя да и короче заморочилась я тут смотрите сделала строчку наполовину чтобы здесь у меня было светленькие нитки. Я подумала, если здесь будет зеленый, будет некрасиво. Вот, наполовину. И дальше завязала здесь узелок, распустила сколько мне. Ну, просто прошла верлоком, потом распустила, сколько мне нужно. А потом начала с зеленым и все это вот вот так сравняла. И у меня получается прям вот так. Вот видите? Ниточки заканчиваются светлые, начинаются зеленые А вот этот рукавчик полностью зеленым сделала. Вот. И теперь нам надо вот так по этим швам соединить. И вот здесь вот пройтись. Так, здесь швы. Так, получается, это мы будем идти по этой части, по передней, да? чтобы потом на заднюю часть заутюжить. Здесь нам нужно будет сделать крестик, да, в разные швы, ой, в разные стороны вот так вот развести, чтобы у нас э, оверлок не буксовал. Не вот так вот, а в разные стороны их разводим. Слушайте, такой прикольный он получается, овер-оверный, оверсный, овер-оверсный, вот так вот. Все, я заутюжила на спинку эту сторону. Здесь цвета не меняла. Теперь мы переходим к капу. Так, он у меня вот такой, да, желтенький. Сейчас нам нужно сточать. Что нам-то? Мне, да? Мне нужно вот это вот сточать. Вот так вот лицом к лицу. Вот здесь по кругу. Так, это я, наверное, буду делать. Думаю просто на машинке мне это делать или на этом. Да не, не не буду я заморачиваться. Если бы, допустим, там делала бы на заказ, то наверное на машинке бы сделала бы, потом бы там от строчку сделала, вот. А как это сказать, чтобы толсто не было. А здесь я, наверное, для своего ребенка сделаю это. На верлоке вот здесь вот пройду. Потом точно так же вот здесь. Смотрите, я уже заутюжила это в одну сторону, а здесь так, чтобы они у меня разошлись в другую сторону. Сейчас покажу. Опять же, я говорю по правилам, надо сточать на машинке и в разные стороны разутюжить. Я сделала вот таким ленивым способом на верлоке. Теперь берем вот так вот. Это у меня верх капюшона, да? лицом к лицу и здесь тоже получается вот так вверх же у меня да вверх лицом к лицу и вот чтобы у меня получается швы были вот таким вот образом легли чтобы сильного уплотнения здесь не было соединяем вот в этой точке и вот здесь везде Так, и делаем строчечку я просто развила гиперскорость по заправке машины отвечаем швейный я имею в виду быстро быстро все сделаю ну нитку чтобы поменять смотрите я уже отпарила вот э, припуск вот сюда да на эту сторону и теперь здесь надо сделать от строчку ну миллиметра три от края наверное сделаю от строчку по всему капюшону так ну вот от строчечки. Смотрите, кстати, это у меня вот такие нитки желтые. Довольно хорошо смотрится. Видите, как? Прям как-то в цвет получается. Хотя они вот такие. И теперь у нас здесь капюшончик. Видите, вот тут вот такой уголок. Да, здесь это получается два сантиметра. И вот так я хотела мелом начертить, но мело не чертит. У меня есть ручка, но ручка все равно оставит след. Поэтому я вот так вот приблизительно сейчас все это заутюшу вот так вот на 2 сантиметра. Вот эта часть получается до сгиба 2 сантиметра. Теперь надо сделать отстрочку, и вот с этой стороны я, наверное, ее буду делать, потому что если я буду делать здесь, то у меня тут будет пляска, не будет попадать. Я вот даже не знаю, куда ее бить, вот в эту строчку или вот в, это, или вот сюда. Я вот что-то это не поняла. Наверное, я пойду в край, вот здесь вот. Если честно, не знаю, сейчас пойду под машинку и попробую, вам покажу. Вот знаете, есть некоторые вещи в шитье, которые требуют миллиметровой просто точности. Короче, я сделала строчку вот сюда, да, вот сюда, в этот, вот в этот шов. И по этой стороне я, значит, делала получилось вот так где-то тут корявенько я старалась но вот так короче чтобы сделать это очень ровно надо прям все по правилам отмерить чтобы у вас везде прям ровненько было два сантиметра так ладно теперь тут э, по инструкции нужно остановить, э, то есть э, посмотреть как там капюшон подходит не подходит и если надо Подкладочный, уменьшить. Я ничего делать, этого не буду заморачиваться. Еще там надо присоединить внутренний к наружнему, да, внутри ручными стежками. Я тоже этого делать не, не буду, никогда не делала. И удивлена, что вообще так делают. Но буду иметь в виду. Вот, я не знала, я никогда не присоединяла. И теперь, значит, для мальчиков левая половина, на правую по надсечкам. Вот так вот, надо соединить и я так понимаю застрочить даже не знала что это как-то бывает левая на типа правая на левую это для девочек а левая на правую это для мальчик вот это у меня лево получается это право да ну наверное как одеваешь да так вот если я одену здесь у меня лево но ну, я имею в виду ребенок здесь право левую на правую вот так вот значит соединяем вот у нас отметки нахлёст большой довольно таки тут поправляем подкладочную да кстати вот здесь вот тоже можно обрезать чтобы все было ровненько лишку уберу вот и снова где там лево это это вот если вот так это лево это право вот так и вот здесь вот смотрим чтобы тоже у нас ничего не убежало вот так вот нахлест нахлестываем и теперь берем выворачиваем наши худи наизнанку вставляем капюшон Я здесь центр не отметила в уходе у капюшон то у нас все есть а здесь надо отметить так вот и теперь соединяем Так, и смотрите, что я буду делать дальше. Я сначала пройду на машинке эластичным стежком, потом, ну, то есть делаю строчку тоже где-то на расстоянии 0,5, да, потом это все проутюжу и только потом пойду, ну, швы проутюжу, чтобы уменьшить вот эту вот толщину, чтобы у меня верлок взял. Вот, а потом пойду а с... обрежу все, что мне не нужно, как и маки после машинки. И потом пойду только на авиаролог. Я тут, короче, все переделывала, сделала все, и у меня у ребенка не влезла голова. А, не понимаю, почему. Он такой оверсный, а голова, может, у ребенка большая голова. Но я все переделала, и теперь воротник большой. Ну, какой-то великоватый. Ну сойдет на вырос на вырос однозначно на вырос. Так, теперь здесь нужно бы сделать э, отстрочечку, которую я терпеть не могу здесь сделать, потому что есть вероятность, что она будет неровная и э, это будет некрасивенько. Вот. А так тут у меня вот так вот и вот так. А, я совсем вам не рассказала, ребятки. Я еще чуть, -чуть переделывала. Голова-то не влезла у ребенка. И, короче, получается, вот этот нахлёст я его уменьшила чуть-чуть, да? То есть, там были такие вот сечечки, они остались здесь, да. Я сделала вот так. Не знаю, может быть, я тогда неправильно сразу захватила. И чуть-чуть значит отрезала горловину ну там миллиметра четыре наверное убрала с горловины все вот так по кругу да здесь сделала нахлёст значит вот такой поменьше то есть он у меня был посильнее да ну вот так вот у меня получилось все хорошо все сошлось нигде ничего не тянет я думаю насчет от строчки и я думаю насчет ну просто это блин у него вот так вот выворачивается и как-то видно. А если сделать отстрочечку, то выворачиваться не будет. Ну, я, короче, думаю. Ладно, у нас остаются манжетики. По манжетам я решила, что будет... Вот видите, какой брак. По манжетам я решила, что будет вот такой цвет. Везде. И снизу. И вот здесь. Сейчас я все это настругаю. По выкройке вырежу и может быть вот это вот сделаю поменьше чтобы он только поуже было вот тут вот внизу а рукавчики точно по выкройке сделаю сейчас начнется гиммл, который будет называться маленькие манжетики пришить вот такие маленькие манжетики на рукавчики сложнее, чем на взрослый так значит что я сделала да я их стачала между собой разутюжила, срезала уголки и немножечко отутюжила вот так вот, чтобы у меня здесь был отглаженный сгиб. Вот мы должны это все поделить крест на крест. Здесь, наверное, достаточно даже не крест на крест, а на две стороны вот так вот, потому что они маленькие. Вот так, да? И сам рукавчик обязательно ищем где у нас будет низ и как тут шахматы. Так, вот низ, да, получается, вывернем. Опять находим низ рукава, чтобы шов у нас был к этой части, к нижней ему шву. Здесь соединяем. Я обычно соединяю так на глаз, а потом уже на верлоке смотрю, чтобы точно было. Так, делаем вот так. Один второй рукавчик и низ. Низ. Тут на четыре части. А низ я чуть-чуть, кстати, тут соединение вот так вот эту, да, не по кругу, а соединение по бокам, я чуть-чуть срезала, у меня там из за брака не хватило, ну и поэтому я укоротила так, как мне надо, да? Вот думаю нормально будет. И получается та часть, которая подлиннее это у нас спинка. Ну, все теперь идем на оверлог и все это там пристрачиваем и худи будет готов так ну что сегодня звезда звезда да. это давид не я примерка а. смотрим и. мы еще не мерили мы не знаем как и что даже как это будет выглядеть Так, ну на прогулку соберешься молодец выправляет все капюшончик поправить надо я, что mm -hmm. а, что, владеть, ты красавчик давид ты красавчик у тебя крутой худи скоро будут штанишки к этим худи капюшончик такой довольно тоже большой как и желтый самый желтый да желтый куда куда ну все давид попроси всех чтобы все ставили мне лайки скажи угу. что-нибудь поставьте лайки маме и подписку и колокольчик да не забудьте на меня даже ребенок подписался и лайки мне поставил да да ага. к моим красная видео красная кнопочка внизу Все, всем пока